В тот месяц – май, в тот месяц – мой. у по мне была такая легкость, и, расстилаясь над землей, влекла меня погода-летность. Я так щедра была, щедра в счастливом предвкушении пения. И слегкомыслием щегла и окунала в воздух перья. Но слава Богу, стал мой взор и проницательнее и строже. Каждый вздох и каждый взлет обходятся мне все дороже. Я вижу, как грачи галдят, над черным снегом нависая, как скучно женщины глядят, склонившиеся над вязанием. И где-то, в дудочку дудя, не соблюдая клумб и грядок, чужое бегает дитя и нарушает их порядок.